Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем играть в игру Ori and Will of the Wisps. Собственно, мы с вами в прошлый раз не особо так много чего сделали, но мы попытались пособирать все, что находится вот здесь, не получилось. Туда мы пока не можем попасть. Здесь мы тоже не можем ничего подсобрать. Здесь мы подсобрали. Теперь вопрос, есть ли смысл нам идти сюда? Потому что там новая локация, а мы как бы здесь еще всю локацию, значит, не прошли, да. Но, блин, не знаю. Если честно, я бы хотел вот у этих наших ребят пройти задание и, и как бы все. Вот, клык мы еще пока не нашли для Моки, правильно же я говорю? Правильно. Каменный ключ только. Ну и... Что мы будем делать? Давайте все-таки пойдем вот сюда, куда нам говорила игра. И отправимся, отправимся. Кругосветное путешествие на том прекрасном ките. Блин, эти ребята уже немного это отбешивают на самом деле этим немного мне Орей не нравилось то что кого бы мы не убивали все это дело возрождается но с другой стороны это доп.опыт который нам в любом случае пригодится так руды мы понабрали да, но у нас не хватит причем не хватает не так много, давайте попробуем этих прыгунов убить глядишь, какой-нибудь навык себе поднимем их тут было, по-моему два так 367 где-то по 9 да нам дают за каждого ай-яй-яй не дает это нам ничего к сожалению Ай, ой ой разгон там такое ощущение, что что-то есть. Е-бэби. Yeah, есть возможность еще себе подкинуть кристальчик. Маночку. Так, я понял. Разгон нужен, разгон Ну все, чем мы разогнаны, забираем у нашего дяди все, что мы хочем. И идем к киту. Да. Да-да-да, хочу. Так, туннель нужна энергия Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Слишком... Слишком-слишком удар духа, вы наносите врага мощный и размашистый удар. Звезда духов, нужна энергия, вы бросаете вперед звезду. Пламя, нужна энергия, вы поджигаете ближайших врагов. Блин, вот что тут, вот что тут. Давайте вот это возьмем. Так, удар духа есть, и здесь теперь взрывной удар. Атаки ударом духа с воздуха вызывают ударную волну. О, о, -о, -о. о, -о, -о. отлично. Буду начку, конечно же. Так, ну а сейчас я иду, я иду к Киту. Ты успокойся тут. Ой, как же вы забадали-то! Серьезное, то что не Об. Оп. Как всегда, как всегда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пустая эта хрень Ай, ай, ой Сейчас мы вот так сделаем х.п. Э -э, вот он, вот он кито, ах ты гад, умри, что ж ты так мне сейчас прям так надолвила на душу. Так, дерево, да? Так, вот эту потрясную хрень мы на Бэшку сделаем. Я не знаю, что она будет давать, но что-то она будет давать. Так, все, мы на том самом пути, которому давно надо было уйти. Держи. Глазья. Вот они, оказывается, для чего были нужны. Чтобы открыть проход. Классно. Ну что, двигаемся дальше. И в ближайшее время сейчас тут попробуем нашу бэшечку поюзать. Лощина волока. А, понятно. Ты кто такой? Твилен. О, мои покупатели с благоговением говорили о некоем светящемся существе. Скажи, твои сородичи часто падают с небес? В своих странствиях я повстречал немало любопытного. О да, кто-то падает, кто-то летает, кто-то бродит, а кто-то скользит. Но все они мои покупатели и им нужны осколки духов. Осколки улучшение. Давайте зайдем в осколки. О как. Энергия. Вы получаете одну дополнительную ячейку энергии Следующий уровень уровень Получать две дополнительные ячейки энергии. Нет у нас. Живучесть. Вы получаете одну дополнительную ячейку жизни. Подрезание крыльев. Вы наносите больше урона летающим врагам. Искусство боя. Шанс нанести 50% дополнительного урона составляет 10% так тут обмен максимальной жизни энергия меняется местами М Да. сверхзаряд снижает затрат энергии на 50 процентов но вы получаете на 100 процентов больше урона Офигеть! офигеть что у тебя есть Ну хорошо так ну и сейчас мы еще с ним поговорим и А, нет, тот пернато-путешественник у меня пока ничего не покупал. Видишь ли, у нас с ним возникли разногласия по поводу отношения к старинным храму. Я убежден, что мои превосходные осколки не должны пылиться в запении. Впрочем, я уже утомился бродить по свету. Может, когда-нибудь открою где-нибудь лавку. Где-нибудь где не так промозгло. Так, давайте Y. А тут мы тоже ничего не можем сделать, к сожалению. Типа стойкость, вы получаете на 10% меньше урона, следующего уровня на 20%. Есть также без вы наносите, получаете на 15% больше урона. Но ну, у нас он, типа, есть там первый уровень магнит, вы притягиваете сферы с расстояния равного половине экрана, и Игай себе вот это притяжение. Так, ладно, у нас очёчков нету, поэтому извиняй. Вах! Началось, блин. Так, мне нужно понять, что у нас тут за карта-то вообще. Ага. Над нами какая-то хреновина есть. Ага. Это наш друг, да? Вода, как она? Елки, зубы и прочая фигня, так Ага Тут какие-то глазья, кипец конечно Очень над хипе Моки, ты дух, да, я видел твое привидение? Нет, серьезно, есть одно место, где бегают духи-призраки. Я как-то раз хотел побегать с ними на перегонке, но никого не догнал. Гонки духов, новый слух, нажмите, чтобы узнать подробности. О, слухи Моки, дружище, что при активации пьедесталов появляются духи далекого прошлого. ой ой ой ой Спасибо. Конечно. Что ты еще нам скажешь? Почему духи-призраки так торопятся? И куда бегут? Кроме них, из старых духов не осталось никого. Надеюсь, они не убегут навсегда. Ага. Ага. Непонятно, как там эту штуку взять можно. гадство. А, я понял тебя. Я тебя понял, загадка. Тык. Как мы можем туда запрыгнуть? Никогда. Ай, да шоп тебя. Фу есть фрагмент ячейки жизни теперь он наш все теперь можно бежать вот как это все можно было сделать так такое ощущение что в воде что-то есть. Ну, неспроста тут вот это место. Ай-яй-яй. А мы можем в воде стрелять вообще? Ах ты гадство. Да, хипешку мы забрали. Я ради этого смотрел все это дело. Давай, Йори. Блин, серьезно? Что ж? Что за урон-то такой. Так, у нас есть какая-нибудь хрень? Получает 10 процентов меньше урона. Нету такой плюшки, которая бы могла меня спасти. А жаль. Так, допустим, мы отсюда пойдем. Нет, не дают нам это сделать, блин. Урон большой достаточно идет. Киш-киш. Так, тут какой-то глаз еще. Снизу глаз. Лет спецом сделано. блин, вы реально? они говорят мне, топай ты туда они издеваются тут я даже не представляю как мы можем туда выше, хотя Так, есть контакт. Не все так просто. Так, вот она карта наша. Открываем. А, вот она, вот оно что. Вот как это все работает, да? Блин, так не поймешь сразу. Что так можно было сделать? Вот тебе и хпшка, вот тебе и не хпшка. А как те врата открыть? Конечно, все понимаю, но. Мне полюбас их надо открыть. прикольно, окей, двигаем дальше эм... туда куда-то он открылся Серьезно? Ты с этой хренью не спрыгиваешь? И как быть? Так. Фью. Я, если честно, в шоке. что то как-то тут сложно мне. есть тут гадость пошла ты гадость И что это нам даст? Вопрос. Да? Блин, я не могу туда забраться. Я не могу. Классно. Это многое нам дало. Пока не понимаю, зачем это надо. Так, тут у нас открывается. Причем она быстро закрывается, если мы спрыгиваем с нее. Ага, тут еще опять же эти глази, не глазья. Ай-яй-яй. Ебабаба. Чем пофигу? Хорошо, я на этой хрени. Эм. О -о -о -о. А вот это вот все понятно стало сразу. И ептить. Так, его нужно прикатить сюда. Типа... Сюда, значит, мы его покладем, потом мы сейчас долбанем ту хрень. Смотрите-ка. Оп. Сейчас мы его... Забираем сюда. Это все просто. Казалось. Все, мы его затащили сюда. Еее. Отопырили это место. Все, да, по факту там же ничего нету. Пошла ты. У меня тут есть классный молот. А, все, да? Не всегда. Гадости. Так, вот нам подарочек подарочек, и мы идем дальше, да? Ай-яй-яй! Блин, да шо ж такое? Эй, хэпэйди хватает. Я не могу зацепиться за эту хрень. Блин, что делать? Вот и... Ты... Я вижу, что там еще есть одна. Я вас понял. Ой-ой-ой, так... Открываем. Прощай, вода Но спасибо вот это уровень Так, что у нас тут? Нас ждут уже снизу, да? Тем временем мы пришли в ту часть Которая была закрыта Круто Это очень круто И... прибили гадость так там у нас еще есть одна прекрасная штука балена как нам ее забрать ага. то вообще пофигу да Тихо. Ты что, все забираешь это дело? ай -яй, яй яй яй Не понимаю. Есть. Фух. Давай уже бери его. Открывай. О, проход Спасибо Походу только так я смогу выбраться Да, отсюда Логично Уф ч что за гадость Как я ее ушатал, а? Мне тоже понравилось так, вопрос. Ну, понятно, она была специально здесь. Ой, дурачё. Ай. Да блин, ты серьезно. М -м -м -м. Загадка, да? Все понятно. все я ухожу отсюда все до свидули пошла ты так ну все тут мы все, что могли сделали, Тут тут единственное, что нам говорят, что где-то тут, тут есть хипешка. Давай. Ха-ха-ха, как я тебя а? размотал. Пошел ты. так вот она вкуснятина нет все тут мы больше вниз уже не можем ну и славно ты а это нам зачем а, ну логично в принципе Бум. Все-таки задел. Офигеть. Я не думал, что такое произойдет. Окей. А, тут якобы еще вниз есть путь. Что за... Что за непонятное диво. Фрагмент ячейки энергии. О, это хорошо давно пора было нам ее дать ой-ой-ой давай взлетай взлетай взлетите нет какие вы Безграмотные. Так. Блин, новый мир. Новый мир. Так. Прекрасно, я считаю, мы сейчас сделали. Тут нас пытается. Убить, но не тут-то было. Блин, куда этот ход? А, там парень, который предлагает нам карту. Кстати, хороший вариант. Эм, как тебе добраться? Только вопрос. Дружище, я тут. Эх ты, дружище, дружище. Походу, просто так тебе не попасть. Так, ладно, давайте посмотрим, что мы тут еще можем сделать. Какая-то пирания тут. И не одна причем. Не дадут нам ячейку энергии взять так вот просто прям сто процентов как нам туда запрыгнуть ай еще и эти приходят ай-яй-яй какие вы есть желающие ай-яй-яй не нифига походу нифига у нас тут не получится такое чего я бы хотел Новая. Так, опять же, у нас там вот есть вот какая-то потрясная штучка. <гас> Ушатали меня. Так, тут надо прям как-то быстро. Ептить. И птич. Как тут это сделать быстро? Ай. Гадость-то какая! Нет. Ах ты гад. Чё, блин. Я тут пытаюсь камни. Каленори. Правильно, сразу двоих всех зашашали. Все, нет у меня энергии. Просто пипец какой-то. Не, ну давайте уже с этой загадкой в следующий раз разберемся. <с> Немного сложновато мне. Но я понимаю, что придется, скорее всего, на один камень залазить, потом на второй, на третий, ну и так далее. В общем, с вами был Фисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока, увидимся в следующий раз.